Добрый день! Или что там у вас сейчас доброе? Раз уж начал я рассказывать про всякие штуки для хранения в гараже, продолжу. Вот в прошлый раз я рассказал вам про эту магнитную полку, про вот эту пластиковую полку. Но это больше напоминало вариант, что где как купить. А теперь все таки лучше перейти к тому, что более привычно, что как можно сделать. Так, и сегодня поговорим вот о таких замечательных шурупиках которые можно закрутить и на них повесить ключик. Шучу, конечно. Такого примитива мы не будем касаться. На самом деле сегодня о двух вещах расскажу. Вот о таком лотке интересном. Я раньше всегда видел их в магазинах стройматериалов. В них хранятся всякие мелочевки, шурупы и прочее. На самом деле называется это лоток для инструмента, как ни странно. И про вот пилку для ножовки по металлу. И про то, что их объединяет, как ни странно. Так, вот эту штуку я много искал везде, а нашел нашел я этот лоток для инструмента. Ну, я раньше не знал, что он так называется, теперь знаю. В Леруа Мерлен. Их вот я себе сделал такую пометочку. Делят на три вида. Лоток номер один, лоток номер два и где-то еще есть лоток номер три. Цена очень приятная. 22 рубля за первый лоток. То есть вот этот 22 рубля стоит. 67 вот этот лоток стоит. Один. В Леруа-Мерлен они там зарыты очень хорошо. Их без бутылки не найдешь. Написано. Вот карта у меня. Нужно зайти в скобины изделия, сейфы. Сейфы, представляете, органайзеры. Следующий шаг. И вот вы найдете там вот эти лотки. Так не найдете. Все знают, что это очень удобная вещь. Они ставятся один на другой. То есть можно его взять и куда-то унести, где нужно он будет. Но мало кто знает о том, что вот здесь есть такая штучка интересная. Их можно даже вешать. Вешать их даже удобнее, чем ставить друг на друга. Вот смотрите, на днях я сделал себе вот такую инструментальную стену. На ней повесил полочки для инструмента. Очень удобно вот так снял и пошел куда надо, делать то, что надо. Потом пришел, сделал свое дело. Повесил ее на место и все. И она здесь. Все видно, что в них лежит. И удобно. Быстро можно взять и быстро положить на место. В лоток номер два легко помещаются вот шестигранники, большинство сверил. Ну а в, пол... в лоток номер один вот всякие болтики и прочая мелочевка. Один только подвох: я нигде не нашел крепежа для этих лотков, сделал вот такие самодельные из мебельных уголков, которые продаются в хозяйственном магазине. Это для лотка номер 2. А лотки номер один я придумал крепить вот так: на полотне для ножовки. Просто закрепляю. Вот здесь есть отверстие. И вот здесь вот прикрепляю, чтобы не прогибалось под весом. Сейчас полотно для ножовки делают из плохой стали. Она гнется, так что можно не бояться, что она лопнет, хрустнет. Конечно, сломать можно все что угодно, даже стеклянный. Вот только приключения полотна для ножовки в моем гараже на этом не заканчиваются. Давным-давно была сделана вот такая, можно сказать, ее теперь назвать полочка. Она это уже заслуживает. Для разного рода плоскогубцев. Смотрите, сколько плоскогубцев. И все держатся на одном полотне. И оно уже больше года и до сих пор не отвалилось. Все, копейки стоят. Очень удобно ложить, снимать плоскогубцы. Вообще не заморачиваясь занимает очень мало места и следующее применение полотна от ножовки по металлу это вот такая еще одна полочка для рулетки и прочей фигни, которая может на что-то на поиск, к примеру, иметь крепление. Вот куда еще ее положить? Только на полку, опять груда. Тут она красиво висит и занимает минимум места при этом. Про Полочку вот такую самодельную для ключей я, конечно, пошутил вначале, но и она у меня имеет место быть. Пожалуй, для этого выпуска про порядок в гараже хватит. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.